Добрый вечер и добро пожаловать на вечер Такера Карлсона. Счастливого вторника. На самом деле, Apple занимается крупномасштабной скрытой цензурой. Apple уже много лет подлизывается к коммунистической партии Китая. Если вы не читали Daily Mail, англоязычную газету, опубликованную в интернете, вы, вероятно, не знали, что президент Китая Си Цзиньпин прошлой ночью направил танки в крупный город, чтобы подавить протесты против его правления. Практически ни одно американское СМИ даже не признало, что это произошло. И это довольно странно, если вдуматься. О, очень умная пародия на полуправду и ложь. Apple сделала это, отключив свою постоянную функцию AirDrop в Китае и пока только в Китае. Это единственная страна, в которой она отключена. Так почему же Apple отключила эту функцию в Китае? Ну, потому что эта функция, постоянный сброс воздуха, позволяет пользователям iPhone напрямую общаться друг с другом, не используя интернет или сотовые сети. Мы можем сказать, что нам точно известно, что Apple прикрывает правительство Китая. Apple – самая ценная компания в мире. Ее текущая рыночная капитализация составляет триллионы долларов. Решение Apple активно помогать врагам Америки причинять вред обычным людям, стремящимся к свободе. Китай наш главный глобальный соперник. Это очень значимое место. И все же почему-то никто ни в одном отделе новостей Америки не заметил, когда Си Цзиньпин решил переиграть площадь Тиньяньмэнь. Они не видели этого, хотя фотографии были в интернете. Как это возможно? Может ли быть так, что американские СМИ прикрывают правительство Китая? Мы не можем сказать, позвольте вам позвонить по этому поводу. Финансовые листинги заказаны в Соединенных Штатах. Она была основана американцами. По сей день ею управляет американский гражданин. Но эти факты не рассказывают всей истории. На самом деле, на данный момент Apple ни в коем случае не является американкой. Apple лояльно правительству Китая. И если вы думаете, что это преувеличение, Подумайте вот о чем. В начале этого месяца Apple выполнила просьбу китайского правительства подавить внутренние протесты против коммунистической партии там. Итак, крупнейшая компания в мире запретила веб-сайт для обмена видео, охватывающий половину страны, потому что люди могли искать точную информацию, которую Apple не хотела, чтобы они видели, потому что это могло оскорбить их спонсоров в коммунистическом Китае, которые в таком тоталитарном государстве, как Китай, контролируются правительством. А это означает, что без постоянного десантирования свободомыслящие граждане фактически не могут объединяться друг с другом, они бессильны. Apple, конечно, знает об этом, и именно поэтому, когда пользователи iPhone в Китае начали использовать постоянный AirDrop, чтобы пожаловаться на коммунистическую партию, Apple просто закрыла его. Другими словами, и опять же, это не преувеличение, Apple в настоящее время активно сотрудничает с убийственным китайским полицейским государством. Когда танки въезжают в китайский город, Apple болеет за танки. Для компании, базирующейся за пределами Сан-Хосе, это кажется большим шагом. Стать партнером китайского полицейского государства. Да. И все же, еще раз повторюсь, этот факт практически не освещался в Соединенных Штатах. Решение Apple встать на сторону угнетателей, а не угнетенных. Это просто не было новостью с точки зрения New йорк Таймс. Не то, чтобы вас это удивляло.